Друзья, В нашей клинике очень популярны симметантные операции, сегодня одна из таких, мне вновь удается успешно работать с нашим профессором Константином Викторовичем. Интересная пациентка, Константин Викторович лапароскетически первого этапа мушевый диастаз. Сейчас я занимаюсь липоскульптурой передней брючной стенки, боковых отделов живота. Дальше перейду на грудь, выполню установку силиконовых имплантов и сделаю подтяжку. Эта техника, эта тактика, такой подход отработан в нашей клинике. Увидим большое количество довольно счастливых пациентов. Самое главное достойный результат. Друзья, мы закончили первый этап. Повторюсь, Константин Викторович выполнил лапароскопическое ушивание диастаза с установкой хорошей сеточки для укрепления передней крышной стенки и профилактики расхождения прямых мышц. А я выполнил липосакцию с элементами липоскультуры. Мы проработали боковые отделы живота, так называемые ушки, прорисовали анатомически правильные линии, средняя линия, линии, которые являются границами прямых и наружных костных мышц. Вот такой красивый животик у нас получился. Сейчас сделаем специальные моделирующие наклейки, оденем компрессионное белье и приступим ко второму этапу операции. Будем выполнять увеличивающую нормопластику с подтяжкой. Друзья, мы закончили большую комплексную операцию, которая состояла из решения функциональной задач. Мы работали с передней нырочной стенкой, шували биостаз, работали с почечной грыжей. Занимались типа скульптурой и выполнили увеличивающую маммопластику молочных желез. На фотках до вы можете видеть, как это все выглядело. А вот как это выглядит сразу на операционном столе. Вот такие вот хорошего объема, равномерно наполненные. У нас получились молочные железы. С целью подчеркивания потрясающего результата мы выполнили липосакцию в области переднего края подмышечных падений, Для того, чтобы переход был более четкий, для того, чтобы грудь смотрел более... более более привлекательно. Пациентки желаем скорейшей реабилитации, а вас ждем на очные или заочные консультации.